Иногда, когда вы заходите в комнату, внутри кажется темно. Но если вы сядете и подождете, постепенно темнота исчезнет. Комната полна света. Не потому, что что-то изменилось. Просто ваши глаза привыкли смотреть в темноту. Говорят, воры умеют видеть в темноте лучше других людей потому что им приходится работать в темноте. Им приходится проникать в незнакомые дома, где на каждом шагу их подстерегает опасность. Они могут обо что-то споткнуться. Мало-помалу они начинают видеть в темноте. Темнота для них не так темна. Таким образом, не бойтесь. Будьте как вор. Сядьте с закрытыми глазами и смотрите в темноту как можно более глубоко. Пусть это будет вашей медитацией. Каждый день на 30 минут сядьте где-нибудь в уголке, закройте глаза и создайте темноту. Самую темную, какую то только можете себе представить. И начните смотреть в эту темноту. Вскоре вы сможете вообразить больше темноты. Вы очень удивитесь тому, что чем больше вы смотрите в темноту, тем яснее будут становиться ваши глаза. И если вам станет страшно, позвольте страху быть. Фактически им нужно наслаждаться. Пусть он будет таким, какой он есть. Начните дрожать. Если страх запускает вас определенную вибрацию, просто позвольте ей быть. Испугайтесь как можно сильнее. Станьте почти одержимым страхом. И посмотрите, как он красив. Почти как омовение. Будет смыто много пыли. Пережив этот дрожь, вы почувствуете себя более живым, пульсирующим жизнью, трепещущим новой энергией, возрожденным.